Друзья, всем привет! У меня автомобиль Kia Rio 4 в комплектации Prestige, и в данной комплектации стоит вот такая вот мультимедийная система сенсорная с функциями Apple CarPlay и Android Auto. Мне она не очень понравилась, так сказать, не зашла, я с ней подружиться не смог, мне не нравится ее функционал, вообще как она... Ну, в целом она работает нормально, претензий к этому нету, то есть она связывается с телефоном по Bluetooth быстро, музыка воспроизводит нормально, но а, здесь нету ни видео, ни нормального навигатора. То есть а, я пользуюсь, когда функции Android Auto, когда подключаю телефон, вообще сам а, процесс вот, подключения телефона а, к магнитоле, вот с помощью функции -то Android Auto, не очень удобный, потому что нужно постоянно вот включать, вот провод в штатный USB, соответственно, втыкать его в телефон, запускать приложение Android Auto, и тогда вот у вас запустится на MMS вот это приложение. И в данном приложении, как бы вот в этой функции, особо никак, никаких плюсов-то и нету, кроме Google карт. Там есть еще Telegram, с помощью которого вы можете там прослушать сообщение, если вдруг вам там кто-то что-то написал. По сути, и все, больше ничего там интересного нету. И не особо это удобно, вот постоянно вот вы садитесь в автомобиль и будете э, телефон подключать к проводу, да, и запускать этот Android авто. В общем, мне не понравилось. А те, кто смотрит мои видео, мой канал, э, у меня до этого был автомобиль Lada Vesta, и там э, стояла у меня э, мультимедийная система Tiss Pro. Я заказывал, там есть видео э, по установке, э, по распаковке и так далее магнитола, точнее ММС, извиняюсь, очень интересная, мне понравилась и когда я записывал видео когда продавал свой автомобиль я очень расстроился, что покупая вот Kia Rio да, у меня не будет этой мультимедийной системы и очень тяжело как бы переходить вот на обычную вот такую вот сенсорную да, от ММС которая на андроиде я все-таки решил для себя, что я ее сменю, когда появится такая возможность, то есть я мониторил сайт Алиэкспресс очень долго, там когда я на Vesta покупал, я за нее в тот раз отдал 16 тысяч, то на Кирио, тем более с курсом доллара, цена поднялась практически там до 19 тысяч на AS Pro версию, на 2.32, а на CC2, так вообще там за 20 с чем-то она зашкаливает. Соответственно, я смотрю в сторону 2.32, потому что 4.64, я не знаю, куда их вообще девать Это уж я не знаю, для кого нужно, там 2.32 с глаза хватает В общем, я мониторил цены Там была, по-моему, последняя цена, что-то в районе 19 или 18 тысяч Там недавно был, по-моему, день рождения Алиэкспресса 10 лет и я там предварительно уже э, добавлял себе купончиков со скидками там, дождался я этого дня, в общем, когда они там э, запустили эти скидосы там, а вот, я, значит, ее заказал с э, Китая, в Новосиби их не было, заказал я себе из pro версию CC, э, CC2 или там CC2L еще у них есть, есть, я заказывать не стал, во-первых, CC2 Она по их словам лучше СПро, но Переплачивать за нее я не хочу По сути это как бы одна и та же ММС, только Там с разными темами По сути все, больше там Отличных никаких нету, переплачивать я не стал Соответственно Заказал s -Pro. Еще раз повторю, я заказал с Китая Потому что почему-то с Новосиба Их нету в наличии Вот после заказа, то есть где-то в течение, наверное, там двух дней ее отправляли, отправили и приехала она ко мне спустя, ну, чуть больше недели, там 8 дней что ли вышло, ЕМС, то есть это курьерская ускоренная доставка, по-моему, почты России. Мне позвонил курьер, сказал, что посылка ваша приехала, вроде давайте я вам доставлю. Я говорю, не надо доставлять, я говорю проще, я сам приеду, заберу. Соответственно, в этот же день я просто поехал к ним в офис, забрал эту посылочку и теперь она у меня. Так вот, что хочу сказать, давайте уже меньше слов, больше дела. Вот она эта посылочка, приехала ко мне. Сейчас мы ее с вами откроем. Открывать я ее заранее не стал. Решил, что я это сделаю вместе с вами. Сейчас я достану ножичек свой и мы ее с вами распакуем. Посмотрим, что там приехал к нам из Китая. Так, вот у нас коробочка. Сейчас мы ее откроем. Так... У нас еще раз запаковано все, так, целиком я ее открывать не буду. Давайте прям так странно, что скотч не тяйский, не фирменный. До этого они присылали, хотя в прошлый раз мне отправляли с новосиба. Скорее всего, они там своим скотчем заляпывают, а китайцы просто не заморачиваются, лепят обычную, обычный скотч. Так, тут у нас подложка. Так, смотрим, значит. Тут у нас сама коробочка с MMS, TIS Design. сторону уберем. Что у нас тут дальше, дальше идет рамка. Так, ну с рамкой все понятно, она глянцевая, в принципе как у меня. Так, дальше у нас в комплекте идет камера. Кстати, я долго думал, что я буду делать с этой камерой, так как у меня сзади уже есть камера. Я в принципе ей доволен, она стоит аккуратненько. А вот это вот я, наверное, буду ставить вперед. Запишу отдельное видео по установке этой камеры. Буду, скорее всего, ставить вниз бампера. Протяну провод и попробую все это подключить. Так что смотрите, будет интересно. Подписывайтесь. Так, дальше у нас идет такой вот пучок проводов. То есть это у нас основная гребенка. Так, отлично. Ну и, соответственно, всякие провода на USB, AUX на камеру, 5 USB. Кстати, вот здесь вот идет сразу кладут они плафон для того, чтобы установить камеру их. Вот он такой плафончик. Но ставить я его не буду, потому что, ну, не хочу, потому что потому что камеру буду ставить вперед. Дальше у нас идет GPS-антенна для спутников, что ловила наша навигация. Так, это скорее всего для радио, точнее нет, вот для радио такой вот проводок. И идет в комплекте отверточка с шурупами для того, чтобы прикрутить магнитолу, точнее мультимедийную систему так ну и что у нас тут идет и идет вот такая вот инструкция здесь все понятно здесь у нас указана распиновка какая гребенка какие пины за что отвечают идентично что для cc2 что для про все одинаково как я и говорил что по сути они ничем не отличаются так, давайте посмотрим, что из себя представляет сама мультимедийная система. Есть ли в ней кулер? Вот у меня самый главный вопрос, есть ли в ней кулер. Потому что а, первые версии шли без кулера, и они очень сильно грелись. И многие жаловались, и китайцы отправляли уже крышки дополнительно а другие там с кулерами. Приходилось там разбирать, шаманить, ставить эти новые крышки. Подключать кулер, тогда все было здорово. Так что давайте посмотрим, откроем коробочку. Устанавливать я ее буду потом, попозже. Видел по установке, будет чуть позже. Так что давайте уже перейдем к распаковке самой ММС. Так вот, я достал коробку. Пленку я уже с нее снял. Давайте откроем, посмотрим. Так, здесь у нас сразу встречает конвертик. К нему мы вернемся чуть позже, пока нам это не интересно. Достаем саму мультимедийную систему. Так. И первым делом первым делом нам нужно посмотреть, есть ли в ней кулер. Это очень важно, потому что на прошлой меня не было. Так, такая же была медитаем скотчек завершили все по можно достаем так вот она у нас так и переворачиваем смотрим ну вот друзья есть есть кулер, что очень радует. Также, смотрите, крышка у нее, у этой мультимедийной системы поменялась. До этого у них была другая, подъем у нее был намного меньше. Здесь вот еще, если заметите, вон видно радиатор охлаждения процессора. То есть она уже доработанная. Раньше, говорю, вот были крышки другие, радиатора там не было и кулера тоже не было. И Это очень радует, то что китайцы наконец-то теперь в новой версии ставят кулеры. Так, здесь, кстати, сразу пленка защитная, вот язычок видно, и в целом царапин я не вижу. Единственное только пленка, вот видно тут дырочки не сходится, и вот тут вот какая-то фигня, я тут не пойму, что это. Как будто приклеено, то ли ну, как будто наклеено на ней. Ну ладно, это не страшно. Меня вот интересует, почему вот тут у дырки не сходятся. Как будто они просто берут пленку какую-то, вырезают под эту магнитолу, точнее, мультимедийную систему, шлепают дырки. Уже пофигу как. Так. Ну а в целом, как бы все отлично. Нигде повреждений я не вижу. Тут, кстати, есть сим-карта, точнее лоток под сим-карту. Можно поставить симку любую. И, соответственно, будет у вас интернет в этой ММС. Но лично я ничего ставить туда не буду, никакую симку вообще не вижу смысла покупать симку, платить за это деньги, когда можно просто с телефона раздать тот же интернет. Здесь у нас антенна 4G. Как я говорил, ставить я не буду. Я буду ставить только GPS-антенну. 4G мне не нужно. Интернета мне с телефона будет достаточно. Так что как-то так все обратно засунем. Так что, друзья, смотрите. Ссылку на данную мультимедийную систему TICE я ставлю в описании под видео. Кому интересно, можете заходить, смотреть, заказывать. У меня, раньше говорю, такая была новость. Я и очень доволен. Всем советую. Так что, смотрите. А, да, забыл. Про конвертик-то мы забыли. Всех, наверное, интересует, что же там в конверте лежит. Так вот, давайте откроем, посмотрим. Здесь жаль не деньги, конечно. На деньги не похоже. Так, давайте начнем с первой бумажки. Так, на русском языке QR-код. Так, если вам понравилась наша продукция, просим написать положительный отзыв. Так установки использование, после этого свяжитесь мы активируем вам бесплатно голосовое управление с беслимитным сроком вот видите друзья подкупают нас голосовым этим управлением Идея в целом неплохая но смотрите вру тяйс интересно в целом конечно они молодцы то что Активируют э, Голосовое управление Честно я им не пользовался Но видел комментарии Видео пользователей Многим нравится Это э, что-то напоминает Типа Алисы Или там какой-нибудь Сири То есть оно выполняет команды Запускает музыку и так далее Посмотрим Напишем может быть Посмотрим активирует или нет Так если у вас Технические Проблемы по номеру, то есть вот номера WhatsApp а поддержки, кому интересно, можете поставить на паузу, записать, то есть какие-то проблемы, можете писать в WhatsApp, я так понимаю, там а, отвечают китайцы, можете писать сразу им на английском языке, ну можете на русском, они там транс транслитом зафигачивают вопрос по гарантии, если вдруг сломается, вот здесь указано, что вы можете отправить продукцию для карантийного обслуживания для этого надо будет сначала перейти на сайт cmtis.ru то есть, наверное, какую-то заявку оставить приложить там какие-то видео или фотографии с неисправностью и тогда вам можно будет уже рассчитывать на гарантию и там вам все починит. ну, в целом, как бы с этим проблем у них не бывает так tsys pro здесь у нас qr код скорее всего это просто э, переход на сайт SPTIS. там можно скачать последнее обновление и так далее так здесь у нас инструкция то есть в целом это та же самая инструкция он видно разворачивать не буду то есть э, что и была в большой коробке там распиновка схем подключения проводов и так далее. Ну и фирменная тряпочка ti чтобы протирать экран вашей мультимедийной системы. На этом все. Больше ничего там интересного нету. Так что так вот. Ладно, друзья, всем удачи, всем пока!